Всем привет, дорогие друзья! Если вы смотрите это видео, значит с вами канал Work and Life, и я его ведущий Антон Белюк. И воевудские приглашения на работу в Польшу теперь делаем для всех. Так называется это видео, потому что в нем я хочу рассказать вам, а вернее сообщить вам то, что теперь мы делаем буквально для всех воевудские приглашения на работу в Польшу, по которому вы, соответственно, можете открыть рабочую визу на год, по которой, в свою очередь, можете совершенно... Легально э, пребывать и работать в республике Польша В общем-то, если вам интересна данная тематика Устраивайтесь поудобнее И я начинаю, поехали! Что ж, воевузское приглашение на работу в Польшу. До недавнего времени мы очень мало для кого делали данное приглашение, но теперь мы начали делать их и в первую очередь начали их делать для выходцев из таких стран, как Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Казахстан и так далее и тому подобное, то есть для выходцев из более восточных стран, потому что именно они не могут приехать по обычным приглашениям, не могут, вернее, открыть полугодовую рабочую Визу в Польшу по обычному приглашению, как это могут сделать украинцы, белорусы, русские, грузины либо молдаване. И потому что им, соответственно, данные приглашения полугодовые не делают в польских ужондах По состоянию на конец 2018 года Возможно, с 2019 года ситуация изменится Но сейчас эти люди могут ехать только по рабочим визам Открытым по воевузскому приглашению, соответственно И решили мы делать для них воевузские приглашения Для выходцев из стран России, Беларуси и Украины. Мы также будем делать воевузские. Но, а если говорить о выходцах из других стран, то воевузские приглашения для них будут стоить 750 злотых или же э, 200 долларов. Дело в том, что сложилось так, что выходцы из стран восточных, которые перечислял, часто обманывают работодатели и польские агентства. И им делают документы и они не приезжают. Поэтому мы решили брать за само воевузское 100 злотых. 100 злотых берет в Ужон за изготовление этих документов. Польский Ужон берет Потом 150 злотых мы решили брать в свой карман за изготовление данного воевудского приглашения, потому что изготавливается оно в течение 21 дня. Занимает это много беготни бумажной работы, поэтому 150 злотых за нашу работу. Таким образом уже 250 и 500 злотых вы платите также. Плюс вперед 500 злотых мы возвращаем вам после отработанного вами месяца на работе в Польше. 500 злотых это своеобразный залог и гарант того, что вы приедете. В общем, как-то так, друзья, поэтому обращайтесь, пишите или звоните мне прямо сейчас по номерам телефонов, которые вы видите ниже, там вайбер и ватсап, если вы из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и так далее, то звоните или пишите прямо сейчас, единственное главное условие для вас будет это знание, идеальное знание русского языка, именно разговорный должен быть русский язык, польский необязательный там, буду, естественно, предлагать вам вакансии туда, где польский не обязателен это будут не все работы лишь некоторые но тем не менее теперь для вас появилась возможность также трудоустроиться Списки всех актуальных работ вы можете найти по ссылочкам которые найдется в свою очередь в описании к этому видео там ссылочка на мой официальный сайт антонблюк точка ру на мой телеграм-канал проходите туда и подписывайтесь также проходите на мой инстаграм но описание всех актуальных работ будут на моем сайте и в телеграме также я предоставляю сейчас помощь в трудоустройстве в виде консультаций по скайпу где входят различные пакеты услуг, стоимость там символическая, ознакомиться с этим всем подробнее вы сможете, пройдя по ссылочке, которая вот здесь появится в конце этого видеоролика. Это будет ссылочка на мой сайт, именно на ту страницу, где будут видео, где подробно рассказываю про данную помощь в виде консультации по скайпу, где отвечаю на все ваши вопросы и компетентно рассказываю о работе и жизни в Польше, так как являюсь специалистом в данной сфере. От 2019 года буду, скорее всего, консультировать и по поводу трудоустройства в Германии, потому что также будем там трудоустраивать людей. Поэтому проходите, заказывайте консультацию. Также предлагаю вам совместное сотрудничество, предлагаю вам работу в интернете, ознакомиться со Всем этим вы сможете, опять же, пройдя по ссылочкам, которые в описании к этому видео. Ну и если вам понравилось это видео, ставьте под ним пальцы вверх, делитесь ссылками на мой канал с друзьями, пишите комментарии под этим видосом, подписывайтесь на мой канал на YouTube, жмите на колокольчик рядом с надписью подписаться, чтобы не пропускать прямые трансляции, которые, к слову, проходят сейчас в среднем два раза в неделю, где отвечаю на любые ваши вопросы, связанные с жизнью и работой за границей, абсолютно бесплатно в прямом эфире. Ну а на этом у меня все. С вами был Антон Белюк и канал Worker. Life. До скорых встреч за границей, друзья. Пока.